Друзья, всем привет! Это Бестиарий, и здесь я говорю о самых темных и загадочных существах на протяжении всей истории человечества. Я разбираю их физиологию, чтобы оценить возможности их существования в реальности, а также рассуждаю о том, кому вообще были нужны мифы об этих существах. Начнем, пожалуй. Как мы с вами знаем, по закону жанра за вампирами идут оборотни. Да-да, спасибо, мы поняли, достаточно. Оборотни бывают трех видов. Совершенные их иногда называют перевертышами, проклятые, ну, тут я думаю, все понятно. И третье те, кто могут перекидываться в один или несколько видов в зависимости от своего желания. Я не смог найти официального названия таких существ, поэтому я буду называть их кайфариками. На мой взгляд, броска и легко запоминается. Совершенные оборотни самые скучные из всех. Они могут перекидываться во все, что угодно. Они изменяют размеры и консистенцию своей телесной формы даже мистик из фильмов про люди x позавидовала бы таким талантом про них даже нет каких-либо внятных легенд самым близким аналогом являются перевертыши сверхъестественного но даже им приходилось довольствоваться телесными костюмами разумеется подобные фокусы невозможно элементарно с точки зрения физиологии да вы можете поменять цвет своей кожи это прекрасно доказывают хамелеоны и майкл джексон но так нагло идти против биологии физики химии и прочих смежных наук могли себе позволить только боги которые хулиганили здесь физические в. Имена. В реальной жизни перевертыши прекрасно живут и размножаются, разве что в условиях глобальной политики. Только там такие люди могут позволить себе перекидываться во все что угодно и неплохо так на этом зарабатывать. Именно благодаря таким превращениям мы сегодня и имеем дело с либеральным фашизмом, православным коммунизмом и саверенной демократией, без которой сегодня вы никуда. Ну что ж, теперь поговорим о проклятых. К этим неудачникам можно отнести классических европейских оборотей. Да-да, тех самых, вечно выучих на Луну и боящихся себя ребра ликантропов. На мой взгляд, персонажи откровенно скучные, в отличие от их реальных прототипов. В Европе мифы об оборотных получили распространение благодаря демонизации волков, а также наблюдениями за людьми, больными клинической ликантропией, психическим заболеванием, заставляющим человека думать, что он волк, или же любое другое животное. Из-за ликантропии человек перенимает повадки животного, в которого он якобы превращается, и тем самым становится опасным для окружающих. Ликантропию также можно навязать. Подобным методом весьма успешно пользуются в Африке. Людям подсыпают в виду волшебное зелье, после чего они начинают думать, что они становятся леопардами. Я полагаю, что им элементарно подсыпают туда какой-то наркотик, который разрушает их психику и вызывает у них клиническую ликантропию, заставляя их думать, что они леопарды, гиены, крокодилы или львы. Тут уж какого сектанта вам повезет встретить. Естественно, в условиях нищеты, голода, отсутствия элементарного образования и хоть какой-нибудь науки подобные культы получают весьма широкое распространение. Другое объяснение происхождения мифов об оборотнях весьма схожее с объяснением происхождения мифов о вампирах генетика. Дело в том, что в США, Европе и Латинской Америке некоторых людей, преимущественно мужчин, поражала такая генетическая болезнь, как врожденный гипертрихоз. При этом заболевании у человека проявляется избыточный волосяной покров, несвойственный тому или иному участку кожи, из-за чего люди как бы превращаются в собак или волков. Вследствие этого они становятся подвержены гонениям, преследованиям и убийствам со стороны церкви и горожан. Однако иногда соотечественники были милостивы, заболевшими и позволяли им выступать в цирке. Ну и переходим к самым везучим из всех оборотней – кайфарикам. Кайфарики полностью контролируют свои превращения. Они могут превращаться в волков или медведей ради битв, как, например, скандинавские берсерки. Или же, как у североамериканских индейцев, просто принимать иную форму после окончания телесной жизни. Кстати, именно этот миф об оборотнях и был показан в мультфильме «Братец медвежонок». Кстати, вампиров тоже можно отнести к оборотным кайфарикам Их превращение в летучих мышей зависит исключительно от их желаний. Кайфариками также являются азиатские оборотни – кицуне, кумихо, хулицзин. Как правило, это корейские, японские или же китайские красавицы, которые используют магию лунного света – нет, другую магию. Так вот, используют магию лунного света для своих превращений. Обычно они соблазняют обидевших их мужчин в человеческом обличии, чтобы потом зверски растерзать их в постели, приняв облик лисицы. Как правило, при этом они забирают их энергию Ц и еще пару-тройку сувениров с собой, ну если вы понимаете, о чем я. Однако они не всегда так жестоки к людям, порой они влюбляются и даже иногда остаются среди них. Кстати, миф о том, что ликантрол превращается только при полной Луне, наверняка произошел именно от них. Но настало время поговорить о королях кайфариков южноамериканский оборотни, зовущиеся Энкантада. Они, как и их азиатские родственницы, только лучшие и, как правило, мужчины. Вернее, юноши. У них уйма положительных качеств. Например, они живут в Амазонке в обличии внимания розовых дельфинов. А кто не хотел бы быть розовым дельфином, лично я очень хотел бы ни налогов тебе, ни войн, ни нового русского рэпа. Мечта не жизнь. Но вернемся к нашим дельфинам. Более того, эти создания самые дружелюбные из всех оборотней. Они любят латинскую выпивку, латинских женщин и латинскую музыку. Правда, не очень жалуют солнце, семейную жизнь и алименты. Что ж, у всех свои недостатки. Увы, эти прекрасные создания, я сейчас говорю об Энкантадо, как и их африканские коллеги, оказались недостойны экранизации. Поэтому о них сегодня знают такое крайне незначительное количество людей. К сожалению, изначально предпочтения были отданы классическим европеоидным оборотням. Спасибо за это студию Universal и их Человеку Волгу 1941 года. А затем их прекрасным сородичам из Азии. А как мы с вами помним из предыдущего, ролика. Если тебя не показали на экране, то ты всего лишь старый фольклорный душ, который должен быть предан забвению. Что ж, надеюсь, когда-нибудь инкантадо все-таки будут увековечены в нашем с вами сознании достойным образом. А с вами мы увидимся здесь, в бестиарии, через неделю. Пока!